Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной. Мы продолжим сегодня сравнивать планеты Солнечной системы, а понаблюдаем за движением планет. Мы знаем, что планеты вращаются вокруг Солнца по своим орбитам. Так мы называем путь, который проходит планета, огибая Солнце. Впервые термин «орбита» ввел Иоганн Кеплер, великий немецкий астроном и математик книге «Новая астрономия» в 1609 году. Кеплер открыл основные законы движения планет. Имя ученого носит первый космический аппарат, предназначенный для поиска планет у других звезд. Большинство экзопланет, планет вне Солнечной системы, были открыты благодаря телескопу Кеплер. Сейчас их известно, как вы знаете, уже более 4000. Расчеты Кеплера показали, что планеты вращаются не по кругу, как читали раньше. Орбиты планет представляют собой эллипсы. Ученый определил, что полный оборот планеты вокруг Солнца зависит от ее расстояния до звезды. Как вы думаете, какая планета быстрее всех делает оборот вокруг Солнца? Меркурий. Да. Он делает это всего за 88 земных суток, потому что его путь вокруг звезды короче, чем у других планет. А сколько надо Земле, чтобы один раз обогнуть Солнце? Как мы называем этот период? Это год. Да, совершенно верно. Период обращения Земли вокруг Солнца мы называем годом. Это 365 дней или 12 месяцев. А теперь посмотрим, сколько времени длится период обращения вокруг Солнца других планет в сравнении с Землей. У Венеры год длится 225 земных суток. На Марсе год длится примерно в два раза дольше, чем на Земле. Юпитер делает один виток вокруг Солнца за 12 лет, а на Сатурне год продолжается 29 земных лет. Летяным гигантам нужно еще больше времени. Представьте себе, на Земле пройдет 84 года, пока Уран сделает один оборот вокруг Солнца. А самый длинный год на планете Нептун. Он длится 165 земных лет. А что происходит на Земле в течение года? Смена времен года. Да. Их еще называют сезонами. Как вы думаете, а есть ли сезоны на других планетах? Да, они ведь все вращаются вокруг Солнца. А вот и нет. Например, на Венере и на Юпитере сезонов нет. Посмотрите на ось вращения. Она показана здесь желтой стрелочкой. Это прямая, проходящая через центр планеты, вокруг которой планета и вращается. У Венеры она направлена вниз, потому что эта планета, как вы знаете, вращается в другом направлении. Наклон оси вращения у Венеры и Юпитера небольшой, и количество тепла и света от Солнца при обращении планеты не изменяется. Именно поэтому на Венере круглый год зарит жара, а на Юпитере холод. На Земле, Марсе, Сатурне, Нептуне ось вращения наклонена, и там наблюдаются времена года. Наклон оси вращения – это угол на которой отклонена ось вращения планеты от перпендикуляра, проведенного к плоскости ее орбиты. Такого рода наклон небесного тела влияет на то, сколько солнечного света получает определенная точка на его поверхности в течение года. Наклон земной оси вращения составляет примерно 23 градуса. Ось Земли наклонилась, как считают ученые, в результате столкновений в период тяжелой бомбардировки. Из-за этого она поворачивается к Солнцу то одной, то другой стороной, что и вызывает смену времен года. Таким образом, наличие сезонов зависит не от вращения вокруг Солнца, а от наклона оси вращения планеты относительно плоскости, в которой она вращается вокруг Солнца. Когда Северный полюс направлен к Солнцу, то в Северном полушарии наступает лето, а в Южном – зима. Когда же спустя шесть месяцев Южный полюс разворачивается к Солнцу, наблюдается противоположная ситуация. На планетах гиганта Существуют выраженные перепады количества поступающего тепла и света. На Сатурне сезоны длятся по 6-7 лет каждый и заставляют небесное тело немного менять свою расцветку. На Нептуне зима, весна, лето и осень продолжаются по 40 лет. Ось вращения Урана наклонена почти на 98 градусов. Планета лежит как бы вверх ногами на боку. Поэтому смена сезонов здесь специфическая. Каждое полушарие поворачивается к Солнцу на 42 года. Если одна сторона направлена к Солнцу, то там закрепляется летний период, а второе настолько же погружается в морозную, темную и ветреную зиму. Теперь понаблюдаем за движением планет вокруг своей оси. Как мы называем период обращения Земли вокруг своей оси? Сутки. И как долго длится оборот Земли вокруг своей оси? 24 часа. Что мы наблюдаем на Земле в это время? Смену дня и ночи. Итак, сутки – это период обращения Земли вокруг своей оси. За это время Земля делает один оборот вокруг своей оси. Во время вращения Земли вокруг своей оси Солнце освещает то одну, то другую сторону планеты. Так происходит смена дня и ночи. Давайте посмотрим, как долго вращаются другие планеты вокруг своей оси. Как видите, планеты-гиганты вращаются быстрее, чем Земля, а быстрее всех вокруг своей оси вращается Юпитер. Как ни странно, самая большая планета оказалась самой быстрой. Медленнее всех вращается Венера. Время от одного восхода Солнца до другого составляет примерно 8 земных месяцев. Она вращается не так, как другие планеты, а в обратную сторону. Солнце там сходит на западе, а садится на востоке. Ученые предполагают, что это произошло из-за столкновения в период формирования планеты. Один удар был такой силы, что повлиял на вращение планеты. А на Марсе... Сутки длятся почти так же, как на Земле. Мы продолжим сравнение планет с Солнечной системы в следующий раз. А на сегодня все. Пока!